Добрый день, друзья! Вы на канале CryptoBonus. Вот, и я сегодня буквально наткнулся на такого замечательного бота, который у нас бесплатный, без всяких реферальных ссылок. Показывает нам баланс нашего кошелька эфир. Вот. Чтобы посмотреть баланс нашего эфира, ну как бы на моем кошельке там нету в данный момент средств. Там несколько центов лежит, но суть в том, что также он показывает нам токены, которые переводятся нам с наших ICO-проектов, которые мы бесплатные монетки собираем. И вот я уже там обнаружил через этого бота, что у меня пришло три вида токенов разных, и я могу отслеживать через этого бота и не заходить никуда, не грузить тяжелый сайт майор валит кошелек, там вводить различные секретные ключи открывать файлы, грузить компьютер, я просто захожу в бота и проверяю свой баланс так, давайте я вам покажу, ссылочка будет у меня в описании под видео вот, вот так выглядит этот бот ну, вначале вы разберетесь, выберите язык, русский, нажимаете кнопочку «Старт» и он будет заслешивать токены. Потом нажимаете «Добавить кошелек». Добавить кошелек, вводите адрес кошелька, свой кошелька эфира, на который, ну, с которым вы работаете обычно и на который вы переводите который вы регистрируете все ICO-проекты, опять же с моего канала, вот. вот смотрите и потом нажимаете кнопочку баланс, давайте я нажму свой баланс и вот что мы здесь видим, вот у меня 0.0.23 доллара, это 2 цента, ну вот тут у меня что-то я переводил когда-то давно, вот и какие мне токены уже перечислили, это токены ли на 20 токенов токены LXT 25 токенов и токены CNN 640 токенов в данный момент я сейчас на моем кошельке и я могу уже э, их выводить на биржу ну искать допустим где вот эти CNN торгуются или Lina и с кошелька выводить их на биржу я наверное отдельное видео по этому поводу буду записывать а, так что все, не выходя из Телеграма, ничего не грузя, не грузя. Вот сегодня, допустим, смотрите. О, пришлось сегодня 5 марта в 14.48. У вас баланс кошелька изменился. Вот. Пришли CNN токены с нуля до 640. Вот видите. Кстати, я тоже давал проект CNN. У вас тоже должно прийти. Проверяйте. И фактически у меня выскочило уведомление в моем Телеграме что пришли токены вот я сразу же зашел увидел бот ну я считаю что это круто ссылочка на бот будет в описании под видео бот не реферальный чисто на пожертвованиях ну, хороший поделиться ботом ну, поделюсь с вами ребята все спасибо большое за внимание подписывайтесь на канал крипто бонус начни сейчас я записываю видео, оставлю оставляйте комментарии и давайте зарабатывать вместе. Всем пока, всем мира.